Привет, ребята. Все, легкая отдышка. А, нет. У кого-то не очень легкая. Ну, он говорит, что легкая. В общем, было круто. Нам сначала дали наушники. Мне них играла классная музыка. Мы там потанцевали минут пять. А потом да, да, нас да, да. еще и тренировать начали. О, О, по полной почти программе. Ну, ну там, минуту, наверное, 10 правда. минут. 10 от программы, но в любом случае на поле. В общем, это было классно. Мы мокрые, счастливые. Да, да. В общем, танцуем все. Давно мечтала да. с таким тренером хоть Чуть-чуть попробую. Он, ну, кстати, говорил на английском, но это совершенно не, не мешало. Мы все поняли. One, дух рука вверх, вниз, право. Нога выше головы так. В общем, мы с нами, мы с вами. это вот она от усталости. Ребята, танцуем все.